Беларусь, а краина в Европе и на постсоветской просторе, где заховался такой вид покарания к а именно в совершении умышленного убийства при обстоятельств назначить ему наказание в виде исключительной меры наказания смертной казни. Хочу подкрепить, что вы связались из забойствой, а какие в были здесь? И они были здесь, и они от того, что есть народное на покорание, те понимают. То есть злочинцев не спынили той момент, что в Украине есть народное на покарание. Никто из их в этот момент здесь не не, не думал про то, что он будет отказывать, и что он будет покоран смертью. То есть это еще раз подкресливаю, что снародное покарание не является стремливающим фактором для э, злочинных. Это уже было показано не раз и криминалистикой, и иншей наукой. Тому Поэтому независимо от того, что есть крайне снародное покарание в цене, э, такие выпадки и злочинство супер особо будут здесь сняться. Поэтому весь цен смиротное покарания только э, в принципе зуб за зуб. То есть э, он забил, мы забьем я. Утром справа в Беларуси Юрыг Захаренко, который сам стал ахвярой выкрадания и макчима паза судового покарания, перед своей отставкой думал про адмену смертного покарания в Беларуси. Это стало вядомо с его интервью, которое он дал незадолго перед вникнением корреспонденту газеты «Свобода», Олесю Дашчинскому. Там он говорит про неэффективность смяротного покарания. И я зацитую слово Юрия Захаренко с этого интервью. Заходние психиатры, криминалисты, которые выучали это питание, пришли до основы, что ни один засудженных перед забойством не думал про могчилость расплаты смяротной карой. Многие сподаются застаться не покаранными. После обмена высшей в мир в Украинах не расте колька стяжки злочинцов. покарание как мера встремания злочинства на мою думку является неэффективным бо психология злочинцы забойцы, под час изяснения этого злочинства как правило николи люди не думают про то что их может ожидать там и что будет позднее Я на живут сегодняшним днем я на живут с одной хвилиной и э, Продухилить это злочинства можно, конечно, комплексом неких других мер, а ли само смиротное покарание, как правило, не выполняя этой роли, барьера пылных перед повеличением колькости тяжких злочинств. Пришлось никогда не забывать на судах, которые с смертным присудом для для этих людей, для злочинца. На макцинном изровнении это нет, не может восприниматься к акт справедливости. Наоборот, это возникает протест, потому что при суд обвещается Республики республиками Беларусь. Это, можно сказать, что республика Беларусь сама себе обвещает при суд, что она просто бесценная перед этими людьми. И думаю, что легче это просто их забить. Нема человека, нема проблем. Смиротное покарание и широкая прессия этого всего не вспоминает других людей, не вспоминает злочинство и саблево-саблево тяжкие их забойства. Есть одна из отраслей юридической науки, которая называется пенология. Вот по своему опыту я порой задавал этот вопрос на четвертом курсе юридического факультета. Что такое пенология? Сам термин вызывал улыбки, но положительного ответа не следовало. Пенология это наука о преступлениях и наказаниях. И основоположникам этой науке является Чезаре Беккария. В своей книге Беккария подводит как бы итог, какова же подоснова, каков смысл, истинность существования таких законов о необходимости применения смертной казни. И он прямо указывает, что это... Никакое не правосудие, никакое это не право, а это лишь ширма формальности судопроизводства, формальности правосудия являются лишь ширмой, которые прикрывают насилие, прикрывают деспотизм государственной власти и сравнивает жертвы смертной казни с жертвами которые в древности приносились древним жестоким богам.